В ваших лекциях неоднократно слышала информацию, что с трех до 5 утра происходит формирование сознания человека эгрегорами. Надо не спать. Есть ли какие-то конкретные действия, которые нужно выполнять для своей пользы? Конечно. А в этот момент вы должны максимально сильно и, и очень ярко находиться на своем собственном канале, то есть тот, на том канале, с которым вы работаете. Если вы практик, и практикующий э, колдун или маг, вы находитесь на канале со своими богами. То есть делаете какие-то ритуалы, там, руны, рунисты сочиняют ставы э, или в крайнем случае просто читают э, э, старинную литературу или э, мифологическую литературу, как бы вставая на канал. Если вы не практик, а просто как бы, начинающий э, работу, просто читайте. Возьмите ту книгу, которая для вас является либо новая, да, какую-то новая литература, либо книга, которая является для вас процессом, э, ну, знаете, таким символом просыпания. Вот у каждого есть такая литература, которая э, просто как, как вот удар по сознанию. Ой! Вот это да, вот с такой стороны я еще на эту реальность как-то вот не смотрел. Ничего себе, вот автор дает, вот это он, конечно, да, раскрыл глаза. Вот это вот, вот эффект просыпания, тогда берите вы именно вот эту литературу. Можно просто идти на улицу гулять, если позволяет как бы, и погода, и обстоятельства. Можно слушать музыку, но самое главное, показать, что вы заняты, что вы, вас чистить не надо, вы уже чищены. Вот. И тогда все пройдет хорошо. Обычно люди, которые заним, начинают заниматься энергопрактиками, именно в этот период, с трех до пяти, как стойкий оловянный солдатчик, ни в одном глазу. Как только вот наезд закончился, может чуть раньше, может чуть позже, все, опять спим сладко, как младенец. Да, это вот э, просто самозащита сознания, которая начинает очень ценить информацию, которую он с таким трудом добывает. И вот так вот за здоровье живешь, эгрегориальным системам себя стирать больше не позволяет.